Так, в рамках тренинга ⁇ Я красавчик ⁇ Мой висяк ⁇ Победа ⁇ Заголовок. Поганенько, однако. Анонс. Однако, поганенько, когда знаю, что нужно что-то сделать, но при этом регулярно находишь себе какие-то отмазки. Тема. В рамках обучения по программе ФПЗ 3. Я попросил администрацию перевести меня из одной группы в другую группу, от одного куратора к другому куратору. Как бы все вроде бы нормально, все официально, как бы никаких вопросов. Но при этом вот какой-то червячок внутри сидит и э, говорит о том, что ну как-то вот как-то по перешел. Проработав столько времени с куратором. Ничего не сказал, молча. И внутри как-то такой вот, эти кошки шкребут. В принципе, как бы ни он мне ничего не должен, ни я ему ничего не должен, но при этом какой-то внутри дискомфорт. Вот. И причем уже несколько раз пытался там сесть, написать, но все как-то дела, дела, дела. Но на самом деле это такие отмазки какие-то абсолютно несерьезные. Вот. И я понимаю, что чем дальше, тем хуже. Вот. И как бы... Сама по себе ситуация не разрешится. Для меня лично. Ну вот. Короче, я молодец. Буквально где-то, не знаю, минут 30-40 назад я значит, отложил все дела. Плюнул, сел, открыл э, чистый файл и написал открытое письмо. и Причем убил сразу много зайцев. Написал письмо и бывшему куратору, и новому куратору, коллегам по старой группе, по новой группе, в администрацию. И пояснил, как бы, как мог Объяснил ситуацию моего перехода. Вполне возможно, что это письмо нафиг никому не нужно. Ни бывшему, ни новому, ни коллегам. Но дело не в этом. Дело в том, что лично я внутренне чувствовал потребность в том, чтобы это сделать. Я это сделал. Сделал по своей чести, по совести. Фух. Ребята, это кайф. Резюме вывод уже не первый раз но понимаешь что если есть какое-то а по-другому мне мама когда-то в детстве говорила а, перед тобой вот обед да и ну как бы понимаешь что нужно скушать все вот и есть какие-то э, блюда которые не очень вкусные ну блин возьми их с первыми съешь по-быстрому а потом сиди наслаждайся вот или там по делам всегда говорила сделай то что не хочется делать в первую очередь вот и э, резюме очень простое какие ватмаски бы не были но знаешь что все равно нужно бы сделать